Ну, а мы продолжаем мы продолжаем. В общем, вот сюда вот приезжают, ну, как сюда, вот на такие станции большие приезжают вот эти ночные автобусы, вон они едут, вот, примерно в 5-6 утра. Вот, сейчас вот где-то 6.30-6.40 по времени. Я приехал на станцию Токушима. Кстати, сюда видно, вот, там вот вверху джар на юге а, от Токио где-то примерно 650-700 километров, где-то так. В общем, в принципе, ну, ночные автобусы, я вам скажу, штуку, конечно, дешевая, но в некоторых сиденьях спать не очень удобно, потому как там, а, ну, узко, и если с вами кто-то сидит рядом, то, а, то есть, не разложится ничего там, как говорится. Плюс желательно взять себе подушечку такую, ну, как бы на шею или там, которая на плечи, которая одевается, чтобы было, как бы, удобнее спать. Ну, вот такие вот они ездят. Тоже наподобие ночных автобусов. То есть только это вот, вот этот в аэропорт едет, а вот тот вот, ну, по маршруту. Вот такие вот дела. Ну, сейчас я здесь немного перекушу. И пойду дальше магазин. То есть смысл поездки вообще как бы у меня сегодня это забрать забрать мотоцикл с магазина здесь и перегнать его в Токио. То есть вот обратно все эти 650-700 километров, но уже не по, не по платным автомагистралям, а по обычным дорогам. И я покажу вам как это, то есть ехать по обычным дорогам с юга например японии на север то есть через токио вот. все будет что интересное обязательно включу до да, связи вот как видно сейчас 6 часов 38 минут еще там в шопинг таун который да вообще ничего не работает закрыто, закрыто вот автобусы вот такие вот ходят тоже межгород здесь в принципе город достаточно просторный такой широкий в принципе как и все южные города вот я был на Кьющу, и там очень много южных городов где также вот широкие тротуары просто ну нереально широкие в Токио такие найти очень сложно и широкие дороги обычно там 3-4 полосные там 5 -полосные, то есть в одну сторону, я имею в виду. Вот. То есть, поэтому, как бы, очень очень удобно здесь передвигаться. Как пешком, так и на велосипеде на машине. Вот видно, там вот антенна какая-то есть. Горы какие-то интересные. В принципе, можно было будет туда сходить. Парковочки там всякие. В общем, ну, городок тихий, спокойный. В принципе, да, вот так вот здесь и живут люди. Ну что ж, я пойду найду какой-нибудь маг, надо подзарядить телефон и перекусить, да и двигаться дальше. Ну все, до связи. А мы продолжаем и продолжаем. Немного посидев в Макдональдсе, позавтракав и поспав пару часиков после автобуса, я продолжаю свое движение в сторону магазина. Ну, поэтому... Немного сонный я сейчас. В принципе, очень даже здорово, что у них здесь в городе есть Макдональдс, потому что, ну как бы не во всех городах японских есть Макдональдс, а круглосуточных магазинов или кафешек, как таковых, очень сложно найти. Ну, благо в этом городе он был. И можно спокойненько было посидеть там, переждать пару часиков. Магазин открывается, в принципе, как и все стандартные, ну, как бы японские магазины, примерно в 10 часов, то есть в 10, в 10.30. Поэтому как бы до 10.30, хотя бы до 10 часов, надо было где-то переждать. Не по улице же шляться в это время. Тем более сейчас э, жарковато немного сейчас. Хоть и ночью было холодно, где-то градусов 10-12. на Она как бы, вот на солнце уже градусов около 20-25. То есть нагревается. Вот такая вот речка у них здесь. В принципе, вода достаточно чистая. Никаких... Так, пакетов или мусора какого-то. Дохлых крыс, по крайней мере, тоже не видно. В принципе. Вот, скажу, скажу я вам по секрету, что в Токио, вот в этих в районах, там где очень много плавучих кафешек или там всяких там, а, как, ну там ресторанчиков около рек, там постоянно дохлые крысы. Постоянно их кто-то травит, они туда, короче, прыгают, ну и топятся, в общем. Ну, ну как-то я вот работал на асакуса Баше И там вот эти реки, вот где Осакуса и, Ну, каналы И там просто этих крыс прям плавает туда-сюда Они то то в залив токийский выплывают трупиками То обратно, в общем Ну, благо здесь, значит, с этим делом проблем нет Так, ну что ж надо выдвигаться куда-то в сторону вот станции. Вот станция на той стороне. Мне как-то надо будет перебраться бы на ту сторону. Ладно, наверное, туда вот лучше идти. До светофора. В принципе, что можно сказать? Сегодня Golden Week, скажем так, уже у многих людей начался. В общем, Зато, ну как, не сегодня, а вчера еще. Сегодня-то он уже как бы это продолжается. Но у кого-то он и не начинался. Но ну, в любом случае сейчас выходной, но даже выходной, как вы видите, вообще народа нет. Вот два человека на одной из центральных улиц города. Вот я иду здесь, около реки. Тут как бы много машин, как бы ну, достаточно так ездить. но немного все равно. А людей так вообще 2-3 человека. Ну, то есть очень мало. Об этом можно сказать, что в городе особо никто и не живет. То есть мало народу живет. А если кто и живет, то, видимо, они где-то уже отдыхают, куда-то уехали. Возможно, в Токио, <с> а возможно, в другие города. может быть, кто за границей уехал. Ну, По-разному люди выезжают. Кто куда, в общем. Ну, так, в принципе, ничего. Вроде выглядит город неплохо. Красиво. Вот там вот кладбище видно отсюда. Особо здесь такого, скажем так, удивительного здесь ничего нету. Но вам могу так сказать, что дороги, улицы достаточно чистые. То есть чистые. Ни мусора, ничего нет. Несмотря на то, что мусорок нет, мусора тоже нет. То есть как бы... Может быть здесь многие люди просто передвигаются... На транспорте или на, на машинах они пешком ходят, поэтому как бы здесь и мусор тасово столько нет. Ну вот пыль, пыль видно, да, есть ну, как бы да, с этим С этим делом-то многих, то есть как бы тут Ну Пыль обычно вот из-под этих кустов вымывает дождем Потому что у них они находятся вровень с э, асфальтом. Вот. И вы, вымывают. В Токио такой проблемы нет, потому что там бордюры. И там все цветы эти, ну, ограждены бордюрами со всех сторон. А здесь как бы, видите, вот тоже вот практически бордюр вот вровень, да. И вот, соответственно, вот здесь вот уже будет во время дождя Вся вода и мусор, ну, вот этот вот, как его, пыль, будет на тротуаре. идти. Вот так вот. Так, ну, мне на ту сторону надо. Ладно, будет что еще интересное, обязательно включу, до связи. Так, ну, мы продолжаем. В общем, вот местная станция Джар. Видите? Размеры очень, скажем так, скромные. Вагона на 3, на 4 максимум. Ну, я на поезд нужно проехать пару остановок или даже одну выходить ну, просто чисто ради интереса посмотреть что за поезда здесь и как вообще происходит это все дело а вот станция станция небольшая в принципе так, билеты покупаются да? суих методов Так, да, значит, 160 йенств стоит поезд. Сейчас куплю билет, а, да, покажу вам потом поезд.